Здравствуйте мои хорошие! В прошлом видео я рассказывал о том, как кормить и для чего нужна трава кошкам. В этом видео мы я расскажу о том, почему нельзя давать котам и кошкам рыбу. В рыбе содержится огромное количество фосфора. При потреблении котом рыбы нарушается кальций-фосфорное равновесие. И у котов развивается мочекаменная болезнь. Сплошь и, рядом. Сплошь и рядом. Многие мои посетители в клинике спрашивают, уговаривают как бы, меня в том отношении, что Федор Николаевич, а вот может быть вот я вареную даю, а я вот речную даю, а я вот озерную даю, а я вот океанскую даю, а я вот в консерве даю, а может так, а может сырую, а может не такую. Нет. Рыба есть рыба, фосфор есть фосфор. В разных видах рыб разное количество фосфора, но тем не менее там фосфор. Нарушается, я еще раз повторяю, кальций фосфорная равновесие. Вот. И э, э, вероятность заболевания э, котов после двух лет, трех лет, мочекаменной болезнью возрастает в разы. Вот. Потом это большая проблема, болезнь это лечится, но ну, о которой я буду говорить И, позже. И лучше это дело спрофилактировать, нежели потом лечить. Одно из мер профилактики, мочекаменной болезни правильно кормить животное правильно кормить животное. нельзя давать рыбу категорически и нельзя давать молоко вот. потому что нет того фермента в организме взрослого животного который бы расщеплял лактозу молочный сахар лактозы вот меньше вот и нет а кисломолочные продукты Пожалуйста, кефир, бифидок, простокваши, они уже подготовлены к кормлению, и это, этим кормить можно. Для меня, для врача, это все известно и понятно. Если есть вопросы, какие, пусть их будет много, задавайте, я отвечу на все ваши вопросы.